Итак, прошел месяц. Я все спрашивают, почему так нету давно видео. Но я думаю, мы все знаем, что кузовня это длительный процесс. И как всегда выплывают какие-то нежданчики, которые надо решать. И иногда они занимают очень много времени. На данный момент снято... Несколько эпизодов, всего лишь коротеньких отрывков после того, как что-то сделано. Мы помним, какой был морозный февраль. Работать было практически невозможно. Учитывая, что у нас вся работа проходит на улице, ну, основной объем работ, то обстоятельства, такие обстоятельства, как морозы, явно не способствовали работе над машиной. Сейчас вы посмотрите пару отрезков, которые сняты были в феврале. Что было сделано в стадии морозов? Немного отстучали кузовню, немножко накидали шпатлевки, немножко подровняли кузов и вообще. Итак, у нас наконец началась кузовня. Что что мы делаем? Ну, первым делом поставили, конечно, крыло. Крыло оригинальное и на основании этого, как бы, чтобы выставлять все зазоры. Но, разумеется, сняты все молдинги. Здесь. Сюда будет вариваться кусок газелевской двери, с загибом все, все, оно встанет один в один. Что еще? Сейчас этап такого регулирования зазоров. Да, Выставления всех деталей. Допустим, во время удара немного упал внутренний брызговичок вот этот вот. Вот на него нацепили. И, соответственно, упал, соответственно, эти все дыры не совпадают между собой. Соответственно, чтобы его на место поставить, сейчас вот прицепили вот такой вот зажим. И обратным молотком инерционным он будет выбит обратно. Что еще у нас была большая проблема? Ну, как большая. Все в жизни относительная проблема. Предыдущий хозяин, видать, не мог или открыть капот, или закрыть, и стучал по нему молотком. Сейчас его вот немного подстучали, ям наделали. Здесь ямы, здесь яма. Это все будет выбито вот таким обратным инерционным молотком. Вот она приваривается, конструкция. Сейчас на фоне светлого что накажу. И обратно он выбивает. Далее это все... Подваривается, шпаклеется, приводится в порядок Потом капот будет полностью зашкурен и восстановлен Тоже вот удар Сгиб, если видно Хорошую так сбоку посвечу Все, так морозы Все же поставили на всякий случай На зарядку И о, колесико приплыло Если видно, тут уже давление такое хорошо стравленное Тоже надо делать Наверное, сильный очень так прошел еще один день что сделано данная деталь загнутая была отрезана вспомните усилитель дал мне прежний хозяин вот этот усилителя кусок варен поставлен на место это все протянуто вытянуто Теперь все совпадает по дырам отверстия Плюс выстучили второе крыло. Вот оно выровнено. Сейчас шпаклевочка там мелкие неровности уберет. Плюс сейчас капот покажу. Надо нажать. По капоту подняли все эти ямки там видно будет сейчас подниму камеру там подняли вот это все и соответственно кидали шпаклевки чтобы ее подровнять заровнять поклевка чтобы... капот выставлен по зазорам двух сторон зазоры все четко, когда он будет закрываться, когда соберется полностью морда, она все будет четко смотреться. Попутно я еще купил краску, это заняло тоже определенный решение Ребуса, покрасить ее всю в аквамарин, который жигулевский, или все же подобрать родную мерседесовскую. Ну, посчитав плюсы и минусы, все же решил немного переплатить и купить родной мерседесовский цвет Приехал рынок на Фучика Собственно, как видно заказали краску Краска в автоподборе обошлась в 2000 рублей литр Со слов маляра он сказал, что хватит двух литров Собственно, вот Сосили пару литров вот в такой баночке. Вот. Ну, в общем, вот такая вот у нас ситуация с машинкой. Вот накинули бамперок. Капот вывели уже. Уже почти полностью. Вскрытие показало, что восстановить эту дырку... Все же будет довольно проблематично, но у нас есть донорская дверь, которую нам подарил прежний хозяин. Правда, она отристайла, да, судя по этим. Но это все будет вытаскиваться, меняться и ставиться новая дверь, потому что это будет так проще, чем попытаться вот вываривать. Все равно будет любой, кто откроет эту дверь, будет видеть там латки, заплатки, все будет довольно убого. Машинка стоит, вот мой восстановленный значок, мы его сейчас кинем сюда. Капотики, зазорчики все, зашпаклевали, вот зави... заровняли бочинку. Все, машина будет подварена в разных местах. Здесь, конечно, она тоже будет вышлифовывать все. Все эти жуки. А вот вмятина есть у нас на задней двери. Все будет покрашено.